Вконтакте сократил видимый текст промопостов на мобильных до двух строк в зависимости от экрана смартфона. Количество символов в записях останется прежним. Полный текст отображается по кнопке «Показать полностью». Ближе к середине мая подключатся и остальные рекламные форматы в ленте. У вас будет время, чтобы продумать изменения в креативах и текстах. Повлияет ли это на рекламные метрики? Пользователь будет обращать меньше внимания на неинтересные ему продукты и читать полностью только те объявления, которые покажутся полезными. При этом качественная реклама получит больше просмотров и откликов за счет увеличения времени, проведенного пользователями в ленте. Следите за тем, чтобы основная мысль читалась с первых строк, а также за точностью выбора целевой аудитории и качеством креативов. Ну а чтобы адаптироваться к изменениям в рекламе, ВКонтакте увеличил срок редактирования записей с 24 до 168 часов. А именно, вы сможете изменить любую запись в течение недели с момента создания. Если речь идет о рекламном посте, отклоненном модераторами, на исправление будет неделя с момента отказа, вне зависимости от даты создания. Не знаете, как сделать это правильно? Подписывайтесь на канал и учитесь это делать бесплатно. И не стесняйтесь задавать свои вопросы в комментариях. До встречи!